Сос, Кричат в потемках нашей души, Гибнет доброта, любовь ушла. Все перевернули, осквернили, Но душа, божественна она, Не смирится никогда со злобой, И на черное не сменит белый цвет. Доброта, любовь у нас в природе, Каждая душа есть Божий свет. чего ж про душу мы забыли, Ведь она бессмертна и жива. Все земное, тленно и не вечно. Все уйдет, останется душа. Ей одной приковано внимание, и одну ее хранит Господь, ведь душа есть нежное создание и святое, а потом уж плоть. Не черните душу, берегите в чистоте, любви и доброте, что за свою жизнь вы соберете, навсегда останется в душе. Времена меняются, пороки остаются те же во все века. Все зависит лишь от человека, грязь не липнет. Если дверь крепка, потому кричу, спасите души. Каждая душа сюда пришла, чтобы с Божьей помощью созрела и свершила добрые дела.